Всем привет, друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames, и мы продолжаем Resident Evil, на этот раз у нас кассеты идут, будем с вами смотреть, вот теперь мы сыграем в спальню, поиграем в спальню, поиграем, я говорю, сыграть, да, спасибо, <смех> спасибо! А, Клэнси просыпается от прелого запаха нестеранного постельного белья. Где он, черт подери? Почему он в постели? Секунду спустя он вспоминает. Это был не кошмар. Вот так вот почитаешь с выражением, и ни хрена ничего не успеешь. Ну вот, мы как раз просыпаемся в постели, получается. Клэнси, Клэнси, Клэнси, это один из этих самых чуваков, который снимал, да, фильм? По-моему, да? Если я не ошибаюсь. прям в, в начале он был. Так, это мы... Здрасте. Как спалось, дорогой? Нашей дочке ты очень понравился, она хочет, чтобы ты был ей старшим братом. ну но -ну, не горячись ты так, береги нервы. Хочешь быть частью семьи, должен есть то же, что и мы Кого ты выпотрошла, ну-ка как вкусно пахнет Боже, опять это ваша жрачка Я на нее смотреть не могу, не надо У меня слабый желудок, отстань Я даже смотреть на это не буду Но ну, тебе придется съесть все О боже Вау, какая вкуснятина. This, this really, it... Какие у тебя зубы ровные. Looks... Кстати. Oh, вот и хорошо, да. Да-да-да, of... не будем ее злить, не будем нервировать. Ножичек есть? Вилка? Need... Тебе больше ничего не нужно. А теперь заткнись и ешь. <звук> ну, хотя и повода особого нет. Можешь? Нет! Вот ложку. Вот давайте возьмем ложку. А ложкой поковырять поковыряй ложкой. Ложкой поковырять. Да ладно. В смысле? Да как так смог снять? Тырка, что там? Ага, опять тут что-то: фонарь. Не, пока не надо. Что у нас тут есть? Так, тут какие-то картины. Хотя нет, давайте, фонарь не видно ничего, нифига. И вам, наверное, тоже не будет видно. Сюда что-то надо... А, -а, а! Фонарный крюк прикреплен к стене. Что это вообще такое? То есть мы это можем снять, что ли? Ага, только с фонарем можно смотреть. Это что? А, то же время, что и на остальных часах. Закрыть можем? Это что? Опа! Зажигалка. Замечательно. Что еще есть? А, если потяну сильнее, откроется. Так, и что? Мысли сломано. Насколько я помню, тут нужно все убирать обратно, пока... Когда она не увидит. Я, я, я абсолютно не помню, что тут надо делать. Картины нужно развесить по своим местам, я так понимаю. Что Чё, это? Черт. А, ложкой открыть. Блин, а, а для чего можно использовать ложку? Время, что и на остальных часах. На остальных часах. Так, вот это вообще все закрыто. А, вот картина. А, картина без названия. О -о -о -о. <связывая> <связывая> <связывая> На тарелку можно... А, на тарелку, наверное, что-то нужно положить, чтобы пауки туда сползли. А это что? Под кроватью что-то вроде двери. Интересно. А где тут еще часы? Может, там видны какие-то часики? Там есть какие-то часики? Так, это у нас код получается. Ну, картину нам нужно... Еще одной не хватает картины. Надо разобраться, где тут что находится. Как эту херню открыть? Этим не открывать. А, стоп, у меня же ведь зажигалка есть. Мы можем как-то поджечь что-то? Это мы взять не можем, да? А если мы им поставим вот это вот все? Нет! Нет! Я хотела паукам это поставить. Да ну нахрен! Какое время на стольных часах? Да. Что мы тут можем? Может, все-таки... Может, попробовать с картинами? Так, картина висела на квадратной. Вот так вот, да? Сейчас. Вот это вот сюда. Вот это у нас, получается, сюда. Кто-нибудь где-нибудь, да? Или нет? Что мы еще можем сделать? С чем то еще можешь взаимодействовать? Скажи мне, пожалуйста. То я еще не вижу. Это типа пристегнуться обратно. Я правильно понимаю? Так, а где мне найти этот код? Может, тут что-нибудь? Нету. Если есть зажигалка, значит мы можем что-то поджечь, правильно? Зажигалка. А, да ладно, серьезно? Нет? Нужно что-то погорячее. Ну! Погорячее! Вот свечки тебе тут стоят. Возьми свечку. Ты можешь взять свечку? Или лампу можешь туда поставить. Ну-ка. А если лампу поставить? Нельзя тут это использовать. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. А почему ты свечки-то не берешь? Твою мать. Ну, я думаю, нам все капец, потому что я уже выдвинул этот ящик. Может, понизу где-то походить, что-то найти? Я просто я не понимаю. Что, что, что, что, что ты хочешь? Что ты хочешь от меня? Может, тут, тут зажигалку? Здесь нельзя это использовать. А где? А где что можно? Да ладно. Серьезно! Серьезно, блин! Как я должна была допереть до этого? Так, ну это мы открываем. Опа, картина. О! Закрыть! Закрыть! Закрыть! Закрыть, закрыть, закрыть, закрыть! Тебе показалось! Так! Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Сюда картину, картину, картину какую большую. Нет. Вот эту. Блин, вот затолкайся, сука, затолкайся! Затолкайся! Все плохо! Мы же все убрали. Мы же все убрали. Ну, блядь, у нас только один ящик торчит. Мне кажется, все, капец. Но, по крайней мере, я теперь точно знаю, что делать. У меня крепные час... часы подставили. Ну где ты там? Иди сюда. Эх. Да-да-да, ящик торчит. Она вас убьет. Фонарь! Фонарь не повесил! Фонарь, фонарь! Фонарь! Фонарь! Фонарь! Фонарь! Фонарь! Не повесила фонарь! Фонарь! Приди себя хорошо Фонарь! Твою ж мать! Грёбаный фонарь! Damn it. Damn it. Мысли. Ложкой отвинчиваю. Черт, фонарь. Про фонарь-то я забыла. Так. Так, ну, у нас, по крайней мере, все картины есть. Это сюда. Да, она нас так неплохо пожрала. Так, сейчас развешиваем картины. Что-то должно сработать. Сюда? Да. И вот это получается маленькая у нас картинка. Опа. Швейная игла. Мы можем это закрыть? Пожалуйста, закрой это. А, наверное, можем. Сейчас. Это мы забираем? Вот. Это мы забираем? Это мы тоже забираем. Сюда, значит, вешаем круглую картину. Большую мы носим с собой пока. Как разогнать грёбанных пауков? Так, сюда, получается... Подожди. Сюда, сюда мы... А сколько на всех часах? Где часы вообще все? Как мне понять, сколько там на всех часах? На каких всех часах? Сколько на тебе? А, а? -а! часов ровно. Так. Э, вот так вот. А -а -а! Сначала с смерти дарила тьма человека с запада. Тихо, тихо, тихо. Картину, картину положить, картину положить, картину положить. Картину, картину, картину, картину. Вот это вот. Так, картина. А, это все закрыто. Фонарь вешим. А, вешим. Лажимся. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А прикрутить себя надо? Ждать Маргариту. Давай. Так. Картину мы эту повесили. Эту поставили. Фонарь повесили. Часы закрыли. Книгу закрыли. А -а -а! У часов стрелка. Это плохо? Если у часов стрелка. Она что-то притащила. Нет, нет, нет, нет, нет, нет! не перестань, перестань, перестань, мне эту гадость носить! не надо, пожалуйста, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, что не так что oh, что Твоя же мать все идеально yet, so я поела чуть-чуть я целую ложку съела этого говна но она мне вилку принесла а, вот и печь. Так, вилку забираем. На ней змейка, кстати, нарисована. Закрой обратно. Так, это мы берем. Ух, мерзость. А, потротительно. Так, берем фонарь. Погнали. Погнали дальше. Так, теперь мы можем э, разгонять этих пауков. Так. Значит, ставим печь. Подожди. Да, блин, поставь печь, пожалуйста. Используй его зажигалкой. Заправить? Так, ну. Ну, под кроватью что-то вроде двери. Все она не слышит меня больше. Так, в своих странствиях он дал свою плоть четырем зверям земли. И когда он прибыл на восток, он был обуглен до черна от жгучей радости. Что? Сначала смерть одарила тьмой человека с запада. Это загадка. Он дал свой плод четырем зверям земли. Когда он прибыл на восток, он был обуглен дочерно от жгучей радости. Чтобы открыть, нужен ключ. Это загадка. Отсюда? Да это же не дергай дверь. Вот есть где-нибудь запад? <смех> Нет. Так. Сначала его нужно заправить. Чем заправить? Скажи мне, пожалуйста. Так, закрываем пока. Мы все равно это открыть пока не сможем. Нужен какой-то долбанный ключ. Ну, тогда берем пока печь, потому что ее нужно чем-то заправить. Чем заправлять печь? А -а -а! Тут что-нибудь есть? Тут что-нибудь? Тут мы уже зажигалку брели. Что такое? Такой вот кто-то где-то ходит. А, вот листочек лежит еще. А, вот он. На-на-на-на-на. Чем заправлять... А мы не можем из лампы взять горючее? тати Объединить с этой. Нет, не можем? Говно какое. То есть мы именно на должны найти какой-то предмет. Чтобы заправить э, нашу грёбаную горелку. Чем заправить, блин, горелку? что у меня вообще никаких идей нету. Мне Нету, чтобы свечи туда поставить. Ладно, блин. Ну, эту дверь нам так просто сейчас не открыть, да, получается? Нам все равно нужен ключ какой-то. Там цифра, цифра 2 какая-то. Это нет, нельзя открыть. Ну-ка. А если мы попробуем как-нибудь... Нет. На ней символ змеи. Тут символ змеи. Тут у нас... Ага, смотрите, фрукт. Фрукт, змея и что-то еще. А можешь подобрать? что нам парится? Да подожди ты. Закрой, закрой кровать. Может реально подобрать и не париться? Сейчас фрукт, змея? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Без третьего предмета не откроет. Да, тухарь. Походу, походу, она должна мне еще что-то принести, да? Ты на это навернись... Наивидись. То, что первым она мне принесла ложку, ложка это вот эта вот херня. Да, вот это, Потом змея. То есть я вот кручу, нажимаю F на каждую. И оно не срабатывает. Не на одну. Или может оно не в том порядке? Блин, я даже не знаю. Я даже что-то как-то и не знаю. Так, это лучше не буду трогать. Потому что, потому что прилетит, блин. Заперто с другой стороны. Замечательно. Да подожди ты их, я не знаю. <связь> Здесь нельзя это использовать. Почему нельзя? вообще не понимаю я вообще не втыкаю а что тут делать ты блин то есть тут где-то должна быть какая-то канистра ну все капец я все-таки до не докопалась. мне кажется что тут где-то как какая-то что-то наебалово какое-то Это окей. Я вообще, я не знаю. Кажется, до меня дошло. Что ты мне тут горишь? Вот север он мне показывает. Мне, мне кажется, это с картинами связано. Подожди. все картина у меня, да? Звери. Нет, это не тут. Нет, не то, не то ты взял, Уродис. Человек. Звери. Вот так. Нет. Так нет. Тогда, как вариант, э вот сюда маленькую. Вот сюда обычную кругу. А, нет. С сюда нет. С а выйди, выйди. Вот сюда вот. Вот это вот. И вот сюда вот это. Опа! Э кленовый листок. Поняла. Вот к чему была та подсказка, все. Так, я на всякий случай возьму лампу и поставлю сюда это. На всякий случай. Потому что чую, это мне вот сюда вот надо. Ну вот, мы получили листок, ура! Что? Мысли? смысле? Что-то не то? Не понимаю. У нас... Да, яблоко. Ложка. Вилка. Змея она нам вторым принесла. И клён. тебе не нравится, скажи. Или в каких-то других последовательностях это надо делать. Ну ладно, давайте наоборот. Сейчас клен, змея, яблоко. А, змея, клен, яблоко. Как я должна была догадаться, скажите мне, пожалуйста. Так, ключ. Мы получили какой-то ключ. Так, это нам, во-первых, это нам нужно с э, крю крюк от лампы снять. Сто пудово, прям вот стоп в гору говорю. Название медуза и змей. А где змею достать? Так, я смогу. Что-то мне предлагаешь? Нельзя это использовать. А вот этот? Это тоже не получится. Или этот крюк использовать. Вилка. Да ладно. Мы вытыкаем. Опачки. Что у нас тут? Вот, твердое топливо. Замечательно. Все закрываем. Так. Еще что-нибудь? Так, ну сейчас мы тогда. Я так подозреваю, мы больше ничего тут не сможем сделать. Нам нужно, значит, зарядить топливом. Дверь закройся, пожалуйста. Не нервируй меня, закройся. Ты будешь теперь всегда такой открытый. Спасибо. Так, картины мы все переделали, да. Я стараюсь все держать на своих местах, чтобы потом не забыть, где что использовалось. Не беси меня использовать вот это вот. В смысле? В смысле, твою мать? Ты прикалываешься? А если просто топливо? Блии, вы прикалываетесь, нет? Сейчас, подожди, сейчас ты придешь Так, это забираем, сюда картину ставим Тихо, тихо, заткнись Так Что у нас? У нас, в принципе, все на месте Лампу повесить А, повесить лампу, повесить лампу Вот это вот Все Блин, у меня Вот эта вот херня выдвинута Все, ждем Так-то у меня книга закрыта Часы закрыты на двери замка нет, но по идее она не должна этого заметить. А надо на место ставить? Что? Да, я знаю, знаю, знаю. Сейчас ты меня втащишь. Втащишь? Oh, да. Boy, да, я, я ужасный мальчик. Я крестный мальчишка. Нет. Это ты так то было, что that. он просто выпал I оттуда. Дальше на Лукаса свалим. Лукас тут был, да, да, да. Иди, втащи ему. Лукас? Да-да-да-да-да. Вс, он это все он это всё, это. Блин, отмазались? Лукасом прикрылись, нормально? Давай-давай-давай-давай. Так, ну мы взяли штопор, а зачем штопор? А нахрена нам штопор? Я не знаю, нафига нам штопор? Что ты его трогаешь? <смех> Потрогать. <смех> То есть, вот этот вот ключ как раз открывает э, двери нам, да? А, может, штопор э эту херню нам от отвинтит? Ну-ка. Топор. О, действительно, смотрите-ка. Бери. Фонарный крюк. Нормально. Так, куда его ставить? Подожди. Куда его ставить? Или нам нужно оба, оба-два открутить? Ну-ка. Тоже откручиваем? А, то есть тут и змея, и волосы, горгоны будут, да? Тут сразу все Ладно. Так. Куда его ставить-то, алё? Алё, гараж? ну Открутить-то я открутила, куда его ставить-то? <ши> <ши> а? Ну не... у тебя есть костер этот самый зажигалка, немножечко погрей и сними его. Же... Господи, это же изолента! Ее содрать как на нахер. Что это за приколы? Так, а что тогда? Ну вот, мы вот эту вот херню отодрали. Мы молодцы. Оставить-то как ее? Как ее запускать-то? Так, не втыкаю. Вообще не втыкаю. Не понимаю, моя не понимать, как это все происходит. Так, с часами мы разобрались, с картиной мы разобрались, да? Мы больше ничего оттуда, отсюда не можем взять, правильно? Тогда ставим картину обратно. Где она? Вот она. Нельзя содрать руками. А что тогда? Вот у нас есть. У нас есть вилка, у нас есть ложка, блин. Что ты хочешь? У нас есть все, что нужно. Так, все открываем. Mm -hmm. Давайте, я не знаю, сюда ложку попробуем поставить, сюда попробуем вилку поставить, сюда попробуем эту херню поставить. Давай, давай вот так вот. Нет? У нас один активный предмет. Ну, у нас дофига предметов, в которые мы можем это содрать. Ну, что, ну, что ты идиотничаешь, вот, вот реально. Вот это вот сейчас вот как бы, ну, вообще. Это вот так, вот так глупо, я прям не могу. Он блин а, вилкой тут выковыривает гвозди, блин, и при этом вилкой не может от отковырнуть ну какую-то клейку ленту, ну е-мо. это что еще? А зачем мне дают посмотреть на крысу? Скажите мне, пожалуйста, на мертвую, дохлую крысу, у которую уже тут я не знаю сколько лежит, вращать? Может у нее что-то есть? Ничего нету. А зачем она? Что? Что? Что мы должны сделать? Скажите мне, пожалуйста, что? Я не понимаю. Мне кажется, там что-то вот, листочек какой-то есть. 24 января. Маргарит снова вышла на тропу войны. Когда она орет, еще ничего. А вот если начинает играть в молчанку, жди беды. Одно слово поперек скажешь, и она как в цепи срывается. Остается только ждать. 28. Ага, 28 января. Чёрт бы побрал Зою. Маргарита нарала на нее за что-то. А Зои возьми, да пригрози ей ножом. Вот так взяла и вытащила из-за шкафчика. Опа! Кто знает, где еще она припрятала ножики. Надо бы поискать везде за мебелью в доме. Что же мне делать с этой девчонкой? Похоже, она не ценит любовь семьи за шкафчиком мне кажется там кто-то кто-то где-то ходит ну-ка ну тут нету ничего да за шкафчиком значит да но нож ножички зоя прячет зоя прячет ножечки. Так, ну давайте искать. Вот оно, вот оно, ч ⁇ Ну. И где? За каким шкафчиком? За каким шкафчиком искать этот ножичек? То есть, Зоя это вообще, это еще та за нозу в заднице, я так смотрю. Даже когда семья нормальная была, хулиганяла так еще. Так. Там есть где-нибудь ножичек? Так, там ничего нету, блин. Как искать? За каким шкафчиком? Вот наверняка вот торчит просто вот какая-нибудь писюлька маленькая. Ну, сразу и не увидишь. Вот. Я же говорю, торчит писюлька, блин. И не найдешь. Ну Погнали. Где ножичек-то? А, вот он. Так, и что мы сюда должны вставить? А, фонарь! Правильно? Так, и теперь вставляем... Ага, не ту, значит, голову. Неплохая попытка. Отличная. У меня достижение выскочило. Так, ладно, не то. Окей, окей, окей. Вот сюда. Хорошо. Так, давайте посмотрим. По идее, это оно. Давай, докручивай. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас, сейчас, сейчас. Нет? Не канает. А вроде похоже. Ну-ка давайте другой попробуем. Вот это вот. Ну-ка, ну-ка... Мне кажется, там кто-то где-то ходит. Мне кажется, кто-то где-то ходит и сейчас меня накроет. А нельзя сразу две. В реально, там кто-то ходит. скрипит кроватью. Вот. Да? Почти. Ну, почти же ведь. Ч ⁇ так сложно-то? Как-то непонятно. Да ладно? Стука. Я, блядь, просидела черная сколько. Я сейчас просто мысль в голову пришла. А что, если их объединить? Действительно. Блин, я сидела, страдала, мучилась. Что не так? вот, оказывается, вон оно что не так. <свист> да! Давайте сейчас нормально. Так вот. Чуть-чуть подкрутим. Не в ту сторону. <свист> ну, ты ж... зачем ты переворачиваешься? Не надо. Блин, у меня вообще все... О, тихо. Тихо. Вроде получилось что-то. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, ну почти же ведь. Почти же ведь. сейчас. Вот так вот. Есть! Попали! Так, и теперь... А как змеюку создать? Серьезно? Может, э, ой, тихо, тихо. Может, тоже, тоже что-то объединить надо с чем-то? Или нет? Нет. А может, вилку? Господи, как с этим вообще совсем? Кстати, кстати. Опа! А вот и наша змеюка. Пять баллов за находчивость, мать его. Так, что забираем ключ. Опа-опа-опа. Кук, квек, Прячься, вот же вы. Единственное, о чем я думаю. Где она? Вон она. Уходи. А как ее прогнать? Какой головой? Нет у меня головы, блин. Отбили тебя уже и все. Не знаю, вилка. У меня где-то нож был. Я же могу ножом драться. Что я еще могу? Могу еще фонарь взять. Но я боюсь если я к ней выйду, она меня просто замочит. Что я могу сделать? Мне нужно где-то как-то пошуметь, наверное Да? Ну давайте попробуем выйти, конечно, как вариант Нет, не, не получилось Или получилось? Не получилось! Получилось! Получилось! Так, Пока ей там плохо Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Где ключ? Это ж, это он? Какая-то картинка непонятная Давай быстрей Давай лезь уже Давай лезь Валим-валим-валим-валим-валим Давай Привыли помидорками Что, все? Так делала мама достижение. Короче, вот так вот как-то, блин, сидела, втыкала, втыкала, блин, с этими картинками сложно на самом деле. Хер поймешь, что делать, ничего не понятно. Ты хочешь по этой комнате гуляешь? Что, куда, зачем, почему все так неочевидно и причем я не знаю, ну как-то дебильно сделано. Серьезно. Как-то, особенно вот это, с, с этой клейкой лентой, блин, с этими э, пауками, это ужас. Это, это очень дебильно. Это вот прям конкретно дебильно сделано. Но вообще, идея мне понравилась. Хороша тема. Вот. Итак, так, спасибо большое, что были со мной, за то, что смотрели. Ставьте лайки для продвижения канала. Комментарии, это уже лично для меня. И подписывайтесь на канал, все ссылки будут в описании под видео. Пока-пока!